Всем хайшки, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так, канал Axoless Games. А у нас с вами Ода Копи Playtime. Это мое было самое первое видео на этом канале. И вот мы опять с ним вернулись. Почему вернулись? Есть полностью русская озвучка и русская локализация. И мне интересно посмотреть, посчитать вообще, что как произошло, что как было сделано, вообще как перевели. И, и глянуть, попугаться, побыть в нервотрепке, в нервном, в нервном напряжении Так, как это было 8 месяцев назад Я ссылку на самый первый ролик оставлю И да, сейчас у нас есть вебка А это значит, что вы увидите мое мерзкое страшное лицо Все, поехали Крепкие <связывание> обнимашки и бывший сотрудник корпорации Playtime наконец-то вернулся на фабрику спустя много лет, после того, как там исчезли все люди. Какой сладкий малыш. Говорит привет. Удерживайте любую кнопку, чтобы пропустить. А вот это мы уже пропускать не будем. Собственно, ради этого мы и пришли. Сейчас вы увидите самую невероятную куклу в истории. Ее зовут Поппи. И она первая умная кукла в мире. Маленькая девочка хочет поговорить с ней. Поппи ответит на все ее вопросы. Она первая кукла, которая может вести беседу с ребенком. Не верите? Смотрите сами. А, сейчас, по-моему, будет Поппи, Поппи, Поппи. Такая же милая, как настоящая девочка И разговаривает она, как настоящая Привет! Меня зовут Поппи я люблю тебя О. -о, -о, -о. мне начистить туфельки? Конечно, ну, конечно я конечно буду твоей попри. рабыней Как и настоящая девочка Поппи всегда хочет хорошо выглядеть Отлично! Спасибо! Пожалуйста Чудовцы Прочные И не выпадут, когда будете их расчесывать И пахнут они прямо, как цветок мака Хочешь еще что-нибудь сказать, Поппи? 5,99? Настало время для чего? Время для игр! Если вы хотите посмотреть, как создавались самые любимые... Прикольно! Куклы, корпорация Playtime предлагает экскурсии по нашей фабрике всего лишь за 2,99 человека. Целый час в самой волшебной фабрике игрушек на земле. Чего вы ждете? Приходите в гости на фабрику. Мы не... Да, да, да, да, да, да, да, да, да, я помню этот анальный цветочек, все дела. О, да, хорошо, пока что. Мое уважение. Механик, гра... Механик гра... Групп, по-моему. Механик Групп Саунд. Все думают, что рабочие пропали 10 лет назад. Мы еще здесь. Найди цветок. Хорошо. Винтаж, Поппи коммерсел. Короче, мы еще здесь найди цветок, то есть рабочий еще здесь. Немного креповенько. О, гифт шоп. Так, ой, а что так фризит? Нормально? Не, нормально. Так, хорошо. Если я не ошибаюсь, нам нужно... Вот тут мы можем взять кассетку. Вот тут ее поставить. И посмотреть. Кстати, уже на... с нормальной озвучкой. Привет, меня зовут Лайт Пьер, и я возглавляю отдел инноваций на фабрике игрушек Playtime. Если вы смотрите эту запись, значит вы вторглись на чужую территорию. И да, мы прокручиваем эту запись всякий раз, когда закрываем фабрику. И это нарушитель, чтобы вы знали. Мы гордимся в первую очередь нашими высококачественными игрушками, заботой о детях, и мы также гордимся нашей безопасностью. Например, в этом здании полно датчиков движения, и как только они сработают, вызовут аварийную сигнализацию завода, которая напрямую свяжется с властями. И... Это еще одна из самых простых систем безопасности Вы получили мое предупреждение Еще не поздно развернуться Понятно теперь о чем было Вот когда он первый раз Это вот я читал Я некоторые моменты упустил Я открыл двери. Так, ну это мы помним Зеленый, розовый, желтый, красный Зеленый, розовый, желтый, красный Это код на той двери в security room Зеленый, желтый, розовый, красный. Нельзя уйти. Давай просто уйдем, пожалуйста. Зеленый. Розовый, желтый, красный. Спасибо. Так, забирай синюю кассету. Так. Плейтайм Play time, play time, play time, play time. Хватайка Ебаный сыр, не назвали ее хватайка Затяните ревни. Хорошо Возьмите оба орудия Так это же обычные руки, а не орудия Нажмите спусковой крючок для выстрела Нажмите еще раз, чтобы притянуть назад Удерживайте, чтобы крепко схватиться за предмет Стреляйте только в маленькие предметы и рукеты. Не стреляйте в своих коллег. <с> Иначе можно покалечить. Это я помню. Провод служит электрическим проводником. Используй для прокладки электричества. Это мы тоже помним. Спасибо. Используй хватайку ответственно. Хорошо, это мы помним. Это помним, это не страшно. Что за время? Пора играть. Я помню, тут был страшный момент, от которого я обосрался. О, так у меня есть синяя рука. Э -э нам нужно туда, но, по-моему, мне кто-то рассказывал, что здесь какие-то пасхалочки. Нет. К Когда я в первый раз, например, здесь был, я мог что-то пропустить. Ну, видимо, ничего не пропустил. Оба, оба. Привет, амугуси. А он вообще ребенок разломанный. Так, ну это я помню. Оно не страшно здесь вообще. Первая часть, она не страшная. Вот и хаги. Хуг. В смысле сожмет и лопнет? Друг, зовут Хаги, Хаги-ваги, дай ему обнять тебя Твой друг, друг Хаги, ходи, води. он лопнет меня А вот ключ появился, это я помню Дай ключ Ходи, ходи, ваги дай ему обнять тебя Друг, Друг, ходи Ходи, води Он и тебя. Какая песенка прекрасная Он сожмет и лопнет тебя Так а, Как здесь, по-моему, сюда надо было, правильно? Друг, ходи. ой ой все, он уже пропал. Все, видишь, он уже пропал, он убежал, он уже не хочет со мной играть. Зовут, ходи, ходи, лови, ходи, води, дай ему обнять тебя. Твой друг хади, хади, води, он и лопнет, тебя. лопнет тебя. Он сожнет и лопнет тебя. Я хочу выучить его, его зовут. Хади, хади, води, дай ему обнять тебя. Твой друг хади ха он обмет лопнет тебя. Он сожмет и лопнет тебя. Его зовут Хади вади, дай ему обнять тебя Твой друг хади, хади он обмет и лопнет тебя. Почему я хочу сказать, он сожм, Он обнимет, а надо сказать, он сожмет. Давай еще раз. Его зовут Хади, ха дай ему обнять тебя. Твой друг Хаги, Хаги-Ваги, Хаги, Хаги, Хаги. он, он сожмет, сожмет и лопнет тебя. тебя. О, да! Вот это я певица, блять, Мамина. Мамина певица. Его зовут Хаги, Хаги-Ваги, дай ему обнять тебя. Я только сейчас увидел эту руку. Его зовут Хаги, Хаги-Ваги, дай ему обнять тебя. Твой друг, хади. О, а, блядь, сука! Хади-вади, он сожмет и лопнет тебя. Его зовут, хади. Хади-вади. Дай ему обнять тебя. Твой друг, хади. Хади, вади. Он сожмет и лопнет тебя. Так а мне нужна оранжевая кассета. Кстати, я ее в прошлый раз так и не нашел. Она должна быть где-то тут, правильно? Мне кажется, она где-то тут спрятана Не, не хочет двигаться Не, двигается, двигается, давай-давай Попи-плей тайм Попи-плей тайм, попи-плей тайм Сюда коробки Подвинулись быстро Не, кстати, заметь, ничего нету вообще Блин, а подожди, а была вообще оранжевая кассета или нет? Так, синий есть. А, тут надо батарейки искать. Это я помню. Да-да-да. Смотри. Вон желтенькая. Это для того, чтобы красную руку взять. Так, желтая есть. Потом, возможно, где-то тут наверху будет какая-нибудь красная. Они подсвечены, поэтому... А, вон она стоит, видишь? Вон, вон, вон спрятана. Они подсвечены, поэтому их, в принципе, легко искать. Так, и остается еще зеленая. И остается еще зеленая батарейка. ой ой ой Батарейка. Какая-то с ним музыкальная серия получилась. А, вот она. Все, двинули назад. Но! Кстати, оптичка. Эм... Кассету-то я так и не нашел. Ты тут, кассета? Мне кажется, кассета где-то должна быть. Вот она, смотри! Пошли посмотрим кассету. Такая музыка напряженная, если честно. Здравствуйте. Эй, Рич, где они хранят коробки с Хаки? Не знаю. Помнишь? Когда здесь в последний раз проводилось техобслуживание? А нет. Вот именно. Никто в этой тупой компании ничего не соображает. Блин, клянусь, с тех пор, как они заставили весь склад этим мусором для сиротского приюта, я еще ни одной коробки не видел на своем месте. Да. Я понимаю, что это доброе дело и все такое, работа на бренд, но а -а -а. сложно радоваться этому, когда производственный отдел постоянно напоминает нам об этом, потому что мы не можем найти эти чертовы коробки с хаки. Рич. А, ты прав, ты прав Это, это Для сирот Хотел бы я просто, чтобы коробок было поменьше Было бы терпеливее, если бы всего было поменьше Есть вообще Такое слово Терпеливее Прикольно, то есть смотри У них тут уже и ссоры были, они ругались Потому что у них непонятно, что происходило И они не знали, что делать То есть, даже вот эти то что Коробки с хаги Правильно? твой друг хади! ходи ваги дай ему обнять тебя твой друг ходи ходи вади, пусть сожмет и лопнет тебе ручку дай о Чуденько! у нас теперь две руки есть и мы наконец-то послушали кассету ту кассету которую я пропустил я даже не знал, о чем разговор. Давай мы будем смотреть внимательнее и просмотрим все кассеты, чтобы ничего не потерять. О, это я помню. Тут где-то есть проход еще один. Д, вот он. Тут на самом деле ничего сложного. Ты идешь сюда. Нет, ты идешь сюда сюда а потом сюда чудесненько ой я если честно некоторые моменты вообще забыл а что происходит а что происходит а, -а, а мы сейчас в цех поедем точно ой Бли -бли -бли -бли. о малыши маленькие бедные подожди что происходит а можно как-то уйти я мог... не, это уже не, уже не страшно Мне уже не страшно А, я помню ой друг Ходи а, Нам здесь нужно собрать Игрушку Нам здесь нужно будет собрать Какую-то игрушку Сначала надо наверх сходить Make a friend ну, давайте мы сейчас сделаем этого друга. Вот, розовый магнитофон. И мы сейчас с вами и найдем и магнитофон, и розовый. В смысле ты не достаешь? Доставай. Так, смотри. Раз. Два. Ага Тогда смотри Тогда смотри э -э Эту, эту доставай Ой, промахнулся немножко э Эту доставай, смотри, что сделаем Ага, а я так не дотянусь А нет, дотянусь, подожди-ка Раз Два Три Ага В смысле Знаешь что? Давай-ка сделаем Эту ставим сюда Давай вот так Потом эту сразу перетянем сюда Так Теперь смотри, это здесь Это здесь Есть! Все, все, все, пошла жара, пошла жара, пошла жара, жаришка, жарюшечка. Так, тут главное теперь не упасть. А, так я могу и здесь пройти, я не упаду. Твоими маленькими ножками такая... <свы> Надо, кстати, найти розовую кассету и посмотреть, что на ней. Она, скорее всего, где-то будет спрятана. Возможно, даже вот здесь она валяется. Кстати, ты понимаешь, что кассета может где-то здесь лежать? make a friend power on и чё, блядь? аааааааааааааааааааааа -а -а -а -а! ёбан блядь! сука! Это было стрёмно так смотри нам нужно собрать игрушку Все, инструменты поехали а, но а мы можем пойти и посмотреть не нельзя а где-то должна быть кассета сто процентов и эту кассету интересно было бы посмотреть потому что насколько я помню сейчас начнется вот эта беготня от хадича беготня от хадича начнется и все и ши пропала Поэтому было бы здорово найти кассету. Но она же где-то здесь, правда? О -о -о -о. А где она может быть? А, она уже готовится, смотри. Все, она уже почти готова. Бля, я помню это, эти моменты, это так крипово и страшно, просто максимально, я не хочу Я вспоминаю, как я от него убегал первый раз И да, тогда, конечно, ой, сколько руга не было, просто капец Как он меня изничтожал, этот Хадич Но, на самом деле, с русской локализацией все очень круто Хотя бы теперь э, некоторые моменты очень даже понятны. Да, игрушку мы поставили. Теперь мы можем пройти. Он выйдет вот отсюда. Но я туда не пойду, конечно же. Бля, ну нам надо туда идти. Я не хочу. Меня ж трясет, бляха. Стукин сын. Я хотел найти кассету, но ее нигде нету. Может, я ее здесь пропустил где-то? Нет, видишь, я не могу туда пройти. Как думаешь, где кассета может находиться? Конечно, это хорошо пойти в ту сторону. Ну, дай-ка гляну просто ради интереса. Может, где-то сверху она лежит? Там, сверху. И я могу рукой дотянуться и просто забрать ее. Ну, не просто же так. Здесь, здесь магнитофон. этот Видеомагнитофон. Вот она! Хорош! Ой, достижения все получены, походу. Итак, Стелла, что заставило вас работать на фабрике Плейм Time? Когда я была маленькая, играла с игрушками. Это было так волшебно. Я могла отправиться прямо с пола своей спальни в любую точку мира. Это было такое прекрасное чувство. И возможность работать на фабрике игрушек, где-нибудь, где дети могут получить такой же опыт, это тоже довольно приятное чувство. Хотя иногда мне очень, очень хочется вернуться, но ну, я имею в виду в то время, когда я была ребенком. И это странно, ведь взрослые, это дети, но старше. И я не думаю, что кто-то чувствует себя взрослым, но твое тело становится все старше и старше, а потом ты умираешь. Че так грустно? Человеческое тело не может всегда оставаться молодым. Хотя есть вещи... Как некоторые деревья, которые могут оставаться живыми намного дольше человека. Я имею в виду, что даже самые старые люди на земле чувствуют себя моложе. Так что я думаю, что где-то в глубине души мы все в чем-то молоды. Верно? Ладно, я думаю, мы немножко сбились. Да, неплохо мы сбились. Мы разговаривали вообще про другое. Хорошо, смотри, у нас еще, еще одна кассета мы нашли. Еще одна кассета. А еще, по-моему, есть белая кассета, если не ошибаюсь. Ну че, вы готовы, детишки? Бэм! <смех> <смех> Ты мой сладкий пирожочек! Ты мой сладкий пирожочек, блядь. Так, я не помню, куда бежать, если честно. Помню, что он уже здесь. Помню, что он уже здесь, и он уже за мной. беги беги беги помню что где-то нужно было повернуть блядь куда идти так все правильно сейчас бежим бежим бежим бежим В смысле не туда блядь куда идти все нормально, все нормально, все нормально, па-па-па-па-па-па-па. Беги! Да, ой, блять, я спок, я, ой, я с первого раза это сделал, пипец! Я смог с первого раза это сделать Так, смотри Вот этот анальный цветочек И нам сказали его найти Я в первой серии называл его так же И я всегда буду его так же называть Потому что ну, он похож прям Но завод огроменный просто обоссаться, какой огроменный Вот, и где-то здесь смотри Кассета И вон там магнитофон Вот мы сейчас и узнаем на самом деле Что произошло Не белый, а серый, видишь, серенький Последняя запись. Эксперимент 1.0.0.6. Прототип. Wow. Среди его навыков координирования и сотрудничества. Эти же навыки наблюдаются и в других экспериментах его вида. И хотя его еще не нашли, сегодняшние события, без сомнения, связаны с ним. Его отсутствие было изъяном в научном процессе, которое никак нельзя было оставлять без внимания. Поэтому я и делаю эту запись, чтобы эту ошибку не повторили снова. Все будущие эксперименты нужно будет проводить и ликвидировать в защищенном месте. За себя я не беспокоюсь. Еще одно важное открытие, и я вернусь. Надо двигаться дальше во имя науки. И неважно, понимают нас ниже или нет. Конец. Понятно. Весь завод это прикрытие для научных экспериментов. Весь завод прикрытие для научных экспериментов. Теперь-то я это знаю. Так. Помню, помню, помню эту локацию. Я считаю, о, наконец-то, что-то симпатичное. Какие-то домики тут непонятные. Но в таком духе... Но я настолько помню, что вторая глава начинается прямо где-то вот как раз таки вот и отсюда. Так, подожди. Мы нашли все книжки. Мы нашли все... Э, нашли, точнее, все записи. Э, будет интересно потом узнать и вторую часть на русском языке полностью. Я помню это. Я это Я помню. Мой О, она во второй части будет с нами играться. Но ну, она нас предаст. Ну что? Смертельные обнимашки наши прошли. Спасибо всем большое, ребята, за просмотр. Кстати, вот ребята, которые озвучили, молодцы. Очень круто сделали. Мне очень понравилось. Я опять окунулся вот в этот вот напряженный интерактивчик. Ненадолго, но все равно окунулся. И это было здорово. Я надеюсь, они выпустят и вторую главу со звучкой. И это будет так же круто, как и эта часть. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток, берегите себя, не болейте. До скорых встреч, мои дорогие ребята, и всем пока.